Женщинам только кошелек подавай. Только бы были деньги у мужчины. Так гневно часто мужчины высказываются Женщина в комментариях, когда я, Надежда Новосельская, психолог, делаю свои статьи, рекламные ролики. И большей частью я провожу тренинги для женщин. Но так как мужчины пишут и в личные сообщения, на почту, и в соцсетях, почему только для женщин вы проводите? И вот уже второй раз я провожу такой мастер-класс, где покажу, как грамотно выбирать своего человека, как понять, что это ваша женщина, по каким таким критериям, исходя из ваших целей. Хотите вы длительных отношений, хотите вы легких отношений, неважно, как договориться так, чтобы избежать обманов, разочарований, обид. Получите после регистрации на мастер-класс, ссылочка здесь, чек-лист. Часто после чек-листа людям уже только одной консультации хватает, чтобы спокойно двигаться дальше и жить радостно и счастливо с той женщиной, с которой вам тепло, уютно и кайфово.